Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, как обычно, Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Евгений! Мы с вами сегодня поговорим о таком понятии, как «англофобия». Всегда говорят русофобия, русофобия, а вот мы поговорим о таком понятии. И э, именно в связи с Россией, потому что англофобия касается не только России, но нас интересует именно этот аспект. Насколько я знаю, это вообще давняя история, это не то, что появилось даже не в 20 веке, еще, э, может быть, раньше. Э, вот какие э, истоки этого явления, от чего это все возникло? Вы знаете, Евгений, я хотел добавить, там англофобия, вообще западофобия, я думаю, сейчас вот это такое, по-моему, понятие более широкое. Ненависть ко всему западу ведь идет полностью по всем каналам. Хотим разбить мир на две части, запад и все остальные, так сказать, Китай, Россия, и, и же с ним. Так что англофобия это элемент, я так понимаю, часть вот эту вот общей такой, скажем так, ненависти, но в ней есть своя история по этой онклофобии. И эта история, я думаю, берет начало с появившегося такого выражения, крылатого, которое очень многие слышали, англичанка гадит. И вот, я думаю, что этому выражению где-то 200 с лишним лет Появилось, говорят, и приписывают это высказывание Суворову, Александру Суворову, великому э, русскому полководцу. И высказано оно было в период вот тех самых европейских войн, э, скажем так, э, против, вот, когда его походы осуществлялись э, в Швейцарии, Австрии и так далее. Но это опять-таки говорят, э, может быть, кто-то другой. Потом эти стали выражения использовать и писатели, и поэты. И много всего, так сказать, разного появилось на эту тему. И выражение это используется везде. Кстати, я бы хотел отметить такую важную вещь. Почему англичанка? Почему не англичанин? Да, почему? Это тоже интересно. Оказывается, все просто. Ведь фактически многие века, подавляющее большинство времени, по главе престола английского ну, великобританского, скажем так, были женщины. Поэтому вот как бы такое понятие ну, пола здесь как бы и утвердилось, что англичанка именно. Но это, как говорится, к слову. Я думаю, что истоки таких вот взаимоотношений, они действительно, так сказать, достаточно глубокие. И то есть это не просто вот период, скажем так, наполеоновских войн, когда отношения между Россией и Англией были напряженные. Суть их, ну, скажем так, состояла в том, что англичане всегда пытались решить многие вопросы чужими руками. И вот это такая тенденция, она. Она практически постоянно. Что бы мы не брали? Чтобы мы не брали, например, вот, период французских войн, 80 да, там 800 815-й -800, там, год, да. Дальше там русско-турецкие войны, например, 1853-1856, чистое столкновение, кстати говоря. Крымская война, вот, столкновение непосредственно в Крыму, самих англичан и русских одно из практически единственных а, прямых столкновений. Второе было в гражданскую войну, когда вы знаете, Мурманск, вот этот соответствующий корпус английский, высадился, с 6 с лишним тысяч солдат и так далее. Вот это было как бы второе столкновение непосредственно войск России, скажем так, и войск Великобритании. Вот. Ну, а, а также вот э, войны турецкие 1876 года и так далее. То есть, иными словами, где только переходили интересы России, пересекались с интересами Англии, там сразу возникали какие-то определенные, так сказать, конфликты и так далее. Если мы были, скажем так, если мы даже воевали с Францией в период вот войны это тоже нападение 1812 года да то все равно за за Франция все равно где-то стояла Англия не в том плане что она ей помогала она извините наоборот была противником но одновременно так сказать они использовали французов для того, чтобы нанести какие-то ущербы, так сказать, России. То есть, если мы будем говорить объективно, то, конечно, эта история, она длительная и большая. Как только, например, Россия пыталась двигаться в Южную э, Азию, в Среднюю Азию, скажем так, то есть, как только они показывались где-то на границах с Индией, жемчужине в короне Британской империи, мгновенно возникали, так сказать, всякого рода, конфликты всякого рода, шпионские скандалы, убийства и так, далее, и так далее. То есть Англия очень ревностно всегда защищала, так сказать, свои, свои так сказать, колониальные владения и свои интересы, и это, это, это было вечным противоречием, скажем так. И чаще всего, даже вот вспомню период правления той же Екатерины. Ведь фактически англичане использовали в какой-то мере тех же поляков для того, чтобы а, получить какие-то определенные преференции, так сказать, на, а, на рынке России, королев... чтобы Екатерина им дала какие-то определенные преимущества и так далее. Кстати, Екатерина очень-очень задружила с английским послом. Это тоже известно из истории. Но, одним словом, если, так сказать, вот так коротко сказать, то эти противоречия они возникли давно. И вот эта вот англофобия, она у России уже очень давно существует. И это не, не то, что это явление вот только что появившегося порядка, а тому, я не знаю, 200 лет уж минимум. Вот. Не говоря уже о том, что, конечно, во время, так сказать, гражданской войны, когда были... Тоже реальные столкновения, так сказать, двух армий. Тоже это Россия не может забыть. Я в данном случае никого не оправдываю. Англичане ведут свою политику. Россия ведет свою политику. Трудно сказать, какая из них умнее. Я думаю, что английская умнее. Русская более прямолинейна. Она более, так сказать, идущая на конфликт, а не на компромисс. Английская наоборот. Она более мягкая, она более взвешенная. Да, она действительно хитрая. Да, англичан нет никаких интересов, кроме своих собственных. Вот, мне кажется, в этом истоке, скажем так, русофобии. Сейчас, конечно, другое. А англофобия? англофобия. Вы сказали а русофобия. Что? О, прошу <с> прощения, <простить> англофобия, отношения со стороны России к Британии. Как-то да. так сложилось. А потом, понимаете, ну, ну, скажем так, островная психология, она тоже диктует очень много, так сказать, самых разных вариантов поведения. Я имею в виду поведение такой замкнутости, поведение такой скрытости, попыткой действительно, ведь это же не открытая территория, когда взял там и пошел войсками. Нет, значит, надо кого-то еще использовать. Понимаете, это... Совершенно логично, совершенно, так сказать, прослеживается по истории уж точно. А, кстати, вот недавно какой-то деятель из России сказал, что чтобы закончить конфликт в Украине, надо просто напасть на Великобританию, и все закончится. Но это к слову. А вот вы правильно заметили, что, собственно, надо брать этот термин шире, потому что мы говорим сейчас о англофобии, надо говорить о антизападной такой риторике, которая, собственно, началась еще в советское время, и вот в этом, кстати, успех нынешней пропаганды, потому что ничего не нужно было менять. Было в советское время Запад гнилой, плохой, Америка и так далее. И сейчас то же самое. Но у меня такой вопрос. При всем этом, а почему те же олигархи российские вот так любят Великобританию, тот же вот Фридман, Авен, и покойный Березовский, и Абрамович? И, кстати, вот вопрос по поводу Абрамовича. Как так получилось, что вот национальное достояние Челси вдруг было продано иностранцу, так скажем, мягко? Вы знаете, ну, первая часть вопроса, да -да. почему именно Великобритания, пристанище, да, вот, mm -hmm, да -да -да. всех этих ребят, которые, так сказать, а очень простой вопрос, англичане никого не выдают. А, да, да. Если вы ä, приобрели здесь недвижимость, если вы приобрели определенный статус инвестора, то есть получили инвесторскую визу, а затем вид на жительство, Считайте, что вам ничего не угрожает. Вы можете здесь жить веками, вас никто не тронет. Это вот э, такой, ну, главный фактор того, что э, какие-то там соглашения будут действовать, и, так сказать, э, вас могут каким-то образом там депортировать куда-то. Здесь этого нет. Здесь депортируют вот тех, кто через Ломан сейчас плывет, вот на лодочках, на, так сказать, этих самых резиновых. Вот их будут депортировать. Сейчас уже это решение принято. А вот таких вот людей с большими деньгами, конечно, им тут ничего не угрожает. И как бы нет никаких проблем. Теперь вопрос вот то, то что вы говорите об Абрамовиче. Как такое действительно национальное состояние? Это же ведь клуб. Да. Действительно, за него, в принципе, болеет практически вся аристократия, вы, вы, так сказать, высшие слои общества, богатые люди. Это все болельщики Челси. Как так получилось? Вы знаете, я думаю, что был период, я просто помню то прекрасное то время, когда действительно Челси попала в очень серьезное экономическое, так сказать, дыру по деньгам, по долгам и так далее, тогда была абсолютно в долгах, как в шелках. И их попытки года два или три подряд решить проблему нахождения инвестора, они пытались арабов каких-то привлечь к этому делу, там катарцы крутились, саудиты, Ником, ну то есть как бы, но ну, они все отказывались от этого, потому что там очень большие выплаты порядка 150 миллионов надо было заплатить только чисто вот долгов, если не больше, я могу сейчас путать цифры, это все-таки было больше 20 лет назад, практически 25 лет назад. Так вот, единственная, так сказать, кандидатура, которая предложила хорошие деньги, это был Роман Абрамович. И посовещавшись... В общем-то, ну, ж, понимаете, для англичан деньги, это имеет очень важное значение. Тут тоже мы, давайте, не будем скрывать, так сказать, и делать из них таких, этих, добрых, таких, пушистых, ничего подобного. Здесь были большие деньги вовлечены. И, ну, а мы сами понимаем, что, чьи деньги были у Абрамовича, так сказать, считайте государственные, будем говорить так, государственные деньги. Ну, вот он их, собственно говоря, спокойно потратил. И, вы знаете, я даже удивился тому, что были созданы целые сообщества поддержки болельщиков, которые ходили, встречались с Абрамовичем. Он находил время им там речи какие-то произносить, понимаете, рассказывал, как он болеет за Челси, что он делает, какие его планы. И вообще... Тратил же, тратил же безумные деньги на покупку этих игроков, собрал лучших и самых дорогих игроков мира практически в одной команде. Вот в чем вся, скажем так, собака порылась, говорил Михаил Сергеевич. Поэтому, я думаю, просто с обстоятельств. Его проверяли, год, наверное, проверяли, финансовая комиссия парламента проверяла легальность доходов. Она была довольна результатами, был, был доклад на, на, на заседании парламента и было принято решение разрешить Абрамовичу, так сказать, вот приобрести этот, э, так сказать, клуб. Даже несмотря на то, что он был действительно элитарным и так далее. Вот, вот такой, такой ответ, насколько я а, знаю. А, а вот то, что такая информация была, ну вы так на, на, намеком тоже сказали, что это, собственно, даже была не инициатива самого Абрамовича купить э, клуб Челси, а э, самого Путина. И вот он просто его попросил. А такой вопрос, это просто какое-то тщеславие, самолюбие, что вот Путин хотел, чтобы Челси принадлежил, ну, как бы России, так скажем, да, ну, через Абрамовича. Почему для Путина так было это важно? Знаете, я, я, я думаю, здесь, здесь как бы тренд. Угу. Ведь идея в чем? Деньги есть, нефтяные деньги пошли, миллиарды появились. И, так сказать, надо было их куда-то вкладывать. Что это за вложение? Как, как приблизиться к элитам? У них было еще такое ощущение, что они смогут в эти элиты вписаться. Понимаете? Что они там прямо будут сидеть вот, и принимать решения какие-то и так далее. И с ними будут советоваться. То есть на ну, вот уровне горизонтальной системы управления. Ну, я вам хочу сказать, что, да, с ними встречались на всяких банкетах, туда ходили вот эти все, так сказать, богатые олигархи, скажем так, или сейчас олигарх это уже не то название, ну, просто богатые люди, вот. И они давали взносы на, на выборные кампании консервативной партии, в частности, в достаточно больших количествах, вот, то есть они давали деньги, грубо говоря, и думали, что все их примут. Ничего не произошло этого. Ничего не произошло. Кроме того, что они приобрели самые, самые, так сказать, крутые здания в Лондоне, элитарные здания, недвижимость там и так далее. Ничего другого им никто не позволил сделать. В элиту они не вошли. Так... И вот эта попытка, я думаю, купить клуб, чтобы быть как-то ближе. После этого был визит Путина, кстати, там вот одним одна из первых стран, куда он поехал. Его королева принимала. Ну, все вроде бы как бы, вроде бы ничего. Но идея, я еще раз повторю, мне кажется, идея Путина была в том, чтобы тем самым показать, что мы такие же, как и вы. Давайте жить дружно. И давайте не будем, так сказать... Ну, вы понимаете, вот это все сказать, это все хорошо. И тут же, блин, берет и травит Литвиненко, разбросав полонии по всему Лондону. Ну, вот как? Ну, если ты взялся вот в этом русле вести политику, ну, наверное, давай веди ее, да? Пытайся как-то, так сказать, ну, играть ту игру, которую ты затеял. Зачем же ты делаешь такие вывертые, да? Берешь вот и... Так сказать, эти отношения рушишь мгновенно, и возникают всякие, так сказать, проблемы. Тем более, что я знаю, что когда выбирали Кэмерона, то там очень солидные деньги были вложены. И поэтому как бы этот скандал, он так повесел, повисел а потом немножко затух. Так что вот мне кажется так. Мне кажется, вот здесь такая идея была. А вот то, что вы говорите, что с одной стороны деньги брали, а за своих не принимали нет ли тут какого-то такого ну, не то что подвоха но э, какой-то тут есть э, как мы говорим двуручничество то есть с одной стороны когда э, платят деньги покупают недвижимость в, вроде бы все хорошо опускать а свой клуб за, за равных тогда уже нет тут наверное есть какой-то э, все-таки слова тут э, правды в этом типичный да типичный английский система поведения понимаете хочу вам сказать да мы у тебя деньги возьмем но, мол, извини, так сказать, это не значит, что ты такой же, как и мы, что мы равные. Нет, это, знаете, я, я хочу сказать, это же не только с российскими так происходило. Возьмите тех же китайцев. Ведь тут огромнейшая была программа взаимодействия экономического, торгового, промышленного и так далее. И что? Просуществовала она лет пять Попытались они собрать с китайцев деньги, поняли, что с китайцев ничего получить нельзя. Но ну, это, это, действительно факт. Ничего практически не произошло и в конечном итоге, извините, китайцев сейчас это враг номер один в доктрине военной э, в Великобритании записано конкретно. Не Россия, а правильно написано Китай. Это должны все понимать, что врагом Запада является Китай. Россия это. Полтора процента ВВП. Тут в цифрах все сказано. Поэтому, конечно, такой, такой вот... Знаете, есть, когда я приехал в эту страну, мне сказали, причем, но ну, это не англичане, конечно, они говорят, слушай, знаешь, говорят, здесь обмануть иностранца ⁇ это самое праведное дело. Богу угодное, можно сказать. Поэтому, если тебя будут обманывать, ты говорит, не обращай внимания. Они, говорит, к этому привыкли. Потому что они иностранцев, в принципе, за людей не считают. Хочешь, чтобы тебя за, за человека считали. Ну, так условно мы разговаривали, там, я не помню, с каким-то поляком или еще с кем. Говорят, езжай в Штаты. В Штатах что? Ты прилетаешь, там в каждом аэропорту огромная вывеска. Эмигранты, приветствуем вас. Вы создали Америку. А Англию мигранты не создавали. Поэтому, извините, здесь никогда толком иммигрантов и вообще иностранцев, чтобы к ним расположились, чтобы для них что-то такое сделали, открыли душу. Нет, тут такого невозможно, реально невозможно. Но так, к сожалению, так, такой менталитет этой публики. Они действительно, так сказать, никому не верят. А уж тем более каким-то там вариантам иностранной помощи и так далее, и так далее. Так что, так что вот, мне кажется, так. Ну что ж, очень интересно было вас послушать. На следующей неделе мы с вами опять встретимся, поговорим о чем-нибудь еще. На этом мы сегодня прощаемся. Всего доброго, до свидания. Всех благ, всего доброго, спасибо.